Добрый день, уважаемые предприниматели, уважаемые коллеги, все, кто сейчас подключился на канал Министерства. Сегодня озвучу несколько тем последних событий, событий последней недели, а именно последнее обращение Владимира Владимировича в части грантовой помощи на два месяца всем предпринимателям из пострадавших отраслей о том, что прием заявок будет с 1 мая, об этом известно. Долго останавливаться на это не буду. Хочу обратить только ваше внимание, что порядок предоставления грантовой поддержки еще не определен. Мы ожидаем принятия последних решений на этой неделе, о чем я дополнительно сообщу. Второе. Был расширен перечень пострадавших отраслей. К ним относится еще это сфера здравоохранения в части стоматологии, это кинотеатры, это музеи, вот, это непродовольственные товары то, в принципе, что и стоило ожидать, и мы еще две недели назад учли это в нашем плане мероприятия, уже предусмотрев данную отрасль. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что дополнительно указом главы от 18 числа еще расширена перечень сфер деятельности, которые могут осуществлять свою операционную деятельность с безусловным соблюдением требований Роспотребнадзора. Мы понимаем, что ситуация в республике накаляется, рост заболевших за прошедшую неделю, скажем так, самый высокий в ЮФО. Поэтому со своей стороны призываю всех быть бдительнее. Хочу еще сообщить следующее, что с 18 числа, даже 17 числа начала свою операционную деятельность микрофинансовая организация. Уже сегодня можно оставлять заявки, это подвесная организация Министерства экономики и торговли, с бюджетом под выдачу займов 200 миллионов рублей. Уже сейчас можно оставлять заявки на рассмотрение, сумма займа от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. В настоящий момент прорабатывается вопрос о возможности отшления ее операционной деятельности, не э, дистанционно, а непосредственно в офисе. Безусловно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Э, что касается льготных займов под 1%, в настоящий момент э, обсуждается с Минэкономразвития вопрос подписания соглашений о выдаче дополнительных ассигнований, а именно 63 миллионов рублей э, под выдачу льготных займов э, под процентную ставку 1%. Э, процент от, а, точнее, суммой от 100 до 500 тысяч рублей. Поступает многочисленное обращение о возможности э, начала операционной деятельности пострадавших отраслей. Хочу обратить внимание, что э, перечень будет дополняться с учетом возможности мониторинга и контроля э, выполнения всех требований Роспотребнадзора в сложившейся ситуации. С э, указом главы Принято решение о возможной начале операционной деятельности парикмахерских. Обязательно с учетом соблюдений требований Роспотребнадзора. Убедительно. Прошу всех соблюдать. В настоящий момент мы расширим перечень. Не исключено, что туда попадут непродовольственные магазины, которые занимаются розницей. Это будут магазины стройматериалов, это будут магазины электротоваров, и всех сопутствующих туда могут попасть предприятия здравоохранения, в частности стоматологии. данный вопрос буквально сегодня-завтра будет обсуждаться на площадке правительства, мы будем ожидать нормативно правового акт уже к концу недели. ко мне поступают многочисленные вопросы на предмет тех льгот, которые были приняты в распоряжении Главы, Куда обращаться и что мы во всяком случае будем иметь. Скажу коротко, что касается налоговых послаблений, то мы э, в настоящий момент подготовили нормативно-правовые акты для внесения изменений в действующие и будем ожидать в ближайшее время, апрель-май месяц, решения решения. Законодательного органа исполнительной власти региона, а также законодательных органов, власти, ой, законодательных органов власти муниципалитетов. Обращаться никуда не надо, данные льготы будут распространены автоматически. Еще раз повторюсь, это льготы по э, упрощенной системе налогообложения, и по э, транспортному налогу в части уплаты за 2019 год. Это э, и льгота по патентной системе налогообложения, льгота по ГНВД единый налог на обмененный доход, а также по налогу на имущество. Просто ожидаем принятия решений и принятия нормативного правового акта. Никуда обращаться не нужно. Данная льгота будет распределена автоматически на весь перечень предприятий в части пострадавших отраслей. Дополнительно мы готовим внесение изменений для того, чтобы тот перечень, который был сформирован распоряжением главы, был дополнен с учетом тех отраслей, которые были дополнительно признаны пострадавшим. Что касается получения субсидий на компенсацию заработных плат, мы обращали внимание на то, что можно будет получить субсидию в порядке сейчас в проработке после по истечении шестимесячного срока. После того, когда предприниматели вы, обратились в банк для получения кредита под 0% на выплату заработной платы сотрудникам. По истечении данного периода вы подготовите проект, пакет документов. Полный перечень будет опубликован после принятия соответствующего нормативно-правового акта. Обращайтесь в Министерство экономики и торговли для получения субсидии на погашение взятого в банковском секторе финансовой организации кредита. Коллеги, на сегодня у меня все. Эта неделя будет насыщена событиями. Следите за новостями в Instagram, на страничке Инстаграма, а также во всех социальных сетях Министерства, а также правительства. Большое спасибо.